Приветствую вас на канале Максима Черепанова о городе Краснодар. Сегодня мы находимся на микрорайон, не знаю, можно назвать объездная дорога или вообще называется западный обход в городе Краснодаре. Это дорога, вот машины там активно идут, объездная дорога вокруг города, с западной стороны его и западной его части. На этой трассе сейчас почему и называется его западным микрорайоном западный обход да здесь активно ведется застройка новых микрорайонов есть как строят дома частные застройщики есть строительная компания строят компания development юг строит компания европея стоят высотные дома казанского два в две высотки правда они как бы как сирот как сироты пока месь но скоро там будет очень много всего застраиваться Строится такой жилой комплекс, как Модеград, строится спортивная деревня. Стоит немецкая деревня, тоже на западном обходе. Западный обход соединяет две части города, две даже сказать, микрорайоны, такие как немецкая деревня, поселок Северный, восточно-круглый, витаминкомбинат поселок Южный со славянским микрорайоном, центральной его частью по улице Красных партизан сельхоз институт также по этой дороге можно минуя центр города выехать из города в сторону елизаветинская в сторону славянска на кубани такой вот он западный обход В планах развития города это западный обход расширить сделать по две полосы в каждую сторону. Здесь сейчас будет проходить маршрут троллейбуса. Запустят его, закольцуют его вместе с н с Красной площадью. И будет большой такой круговой маршрут. Посещать через улицу Красных Партизан, через Западный Апот, через немецкую деревню проходить. И вот такой кольцевой маршрут хотят сделать. Очень большое количество вопросов мне задают, как с транспортной развязкой, как с немецкой деревни уезжать в город, в центр города, да. Вот как раз-таки западные обходы соединяют немецкую деревню с центром города Краснодар. Вон можно проехать через улицу Красных Партизан, либо через улицу Дзержинского, чтобы попасть в центр города из немецкой деревни. Если выезжать, ну, скажем так, в обычные часы рабочие, да, не в утренний час пик и вечерний, да, то это занимает где-то порядка 25-30 минут, и вы попадаете в центр города Краснодар. Расстояние от немецкой деревни до центра города порядка 7,5 километров. Ну, сами представляете, со всеми вот этими небольшими пробками, со всеми светофорами занимает ну, 25-30 минут, и вы в центре города.